Ну что ребят, добро пожаловать на второй этап Формулы 1 на Гран-при Бахрейна. Собственно, тот самый этап, про который я говорил в Австралии, на котором у нас будут скорее всего проблемы из-за длинных прямых, потому что у нас нету хорошей максимальной скорости и из-за этого мы будем просто страдать. Собственно, я вылетаю в первом сегменте, но хотя бы уже не на 20 месте, а на 16. -м. Был близок к проходу во второй сегмент, но не срослось, к сожалению. Ну ладно, попробуем прорваться в очковую зону и сработать, может, там, парочку очков хотя бы. Потому что претендовать на хорошие очки на подобном болиде пока не стоит даже. Собственно, по поводу Бахрейна. Тут длинные прямые, как я уже говорил, и с нашей аэродинамикой у нас все будет плохо. По ходу гонки это тоже будет сильно сказываться, потому что мы никак не сможем конкурировать на прямых без ДРС. И, соответственно, у нас будет еще довольно легко пройти, опять же, противником позади, за счет слепстрима. Потому что все болиды довольно быстро едут на прямых, как я заметил. Ну, может, только у просто будет медленная. Ну, тут уж посмотрим, как пойдет. Итак, ладно, переходим к стартовой решетке, где у нас на первом месте расположился Себастьян Феттель. На втором Сергей Сироткин. На третьем у нас Фальт Реботтус. На четвертом Льюис Хэмилтон. На пятой позиции у нас Лэнс Тролл. На шестой Кимми Райкнин. На седьмой у нас Сегио Перес, на восьмой Роман Граждан, на девятый с Банакон и десятый у нас Макс Ферстаппен. Довольно плохая квалификация прошла для Рубула, они заняли 10 и 13 место всего лишь. Также, как обычно, хорошая симуляция в плане лидеров у нас, опять же, Вильямсы не на первом втором месте, потому что, по идее, они должны быть, все-таки у них должен быть очень быстрый темп на этой трассе, из-за того, что, ну, куча прямых, опять же, у них просто должен быть, там, запредельно, вон, в секунде, я думаю, должны быть они от лидеров. Но, к сожалению, игра очень плохо этот момент симулирует. Собственно, настраиваю боли так, как мне нужно. Добавил чуть прижим наперед. И переходим к старту. Собственно, старт я кое-как опять срываюсь с местами. А тут же проходит Магнус слева. Тут же пытается уже пройти Гасли. Но, чутка ему не удается закрепить свою позицию. Тут же на торможении отыгрываю две позиции обратно и... Также уже пристроился к тройке в виде Рикьярда и Эриксона. Собственно, с мы проходим оба, ну и продолжаем гонку дальше. Старт с ТВ-камеры, в принципе, все как обычно, бок о бок все шли. Вильямсы тоже тут же оторвались. Серовский сразу же там оторвался на полтора корпуса от Феттеля на старте. Ну и, собственно, вот впереди нас еще тоже к шла в втроем. И по итогу вот Сайенса вроде бы как раз и из этой тройки. Собственно, Эриксон сразу же атакует сайенса, я тут же его вот такую на торможении еще врезался в Эриксона, повезло, что не сломался передний антикрыло ну и из-за этого даже подостал Собственно, Эриксон с э, Хюкенбергом начали борьбу, из-за этого начали слишком сильно терять темпе, потому что в Эске скоростной там много теряется времени, если едешь бок о бок ну и прохожу, собственно, Эриксон за счет этого потом через какое-то время у нас окон начал отставать потихоньку из-за каких-то проблем и почему, судя по всему, проблема именно с ДВС, потому что на прямой он терял немало времени по отношению ко мне. А у нас болит как я напоминаю, очень хренов в плане максимальной скорости. Но к концу прямой с прямой я все-таки смог опередить. И также позади еще тут же его вот, пытался пройти и Сайенс. Но у него это не вышло. Но тут, тут же Акон решает меня контратаковать на второй прямой. За счет того, что у него все-таки был слепстрим и кое-как он вышел лучше меня. Собственно, проходит меня, но позднее торможение, и я спокойно остаюсь на 13 месте, точнее, 12 -м. Ну и, собственно, продолжаем гонку. После первых пистопов лидеров меня тут же догнал Сероткин и Лэнс Строл позади. С Серовкина мы немного повоевали, потому что воевать я особо с ним не могу, потому что ну разница в темпе просто большая, где-то, наверное, секунды две или чуть больше даже. Но ну, из-за разницы в темпе Сероткин уперся в меня, из-за этого догнал еще Лэнс Строл позади. Сирокин меня, конечно, спокойно прошел Лэнс меня тут же начал Пытаться проходить уже на стартефиничной прямой Еще у него был по сути ДРС Да, у меня тоже был ДРС, но Даже за Сирокин я не могу просто удержаться Никак, просто он На разгоне, отрывается в точку От меня, ну и также справа от меня Проходит еще Лэнс, я пытаюсь от него Слипстрим, кое-как начинаю еще Ехать с его скоростью уже через какой-то момент И довольно поздним таким торможением Просто влетаю в апекс поворота И прохожу еще строла. Тем самым, как бы, даю Сироткину возможность оторваться от строла и возвращая то время, которое потерял в борьбе со мной. Строл у меня прошел на обратной прямой на следующем кругу, собственно, ничего удивительного. Ну и на следующем кругу уже я совершил ошибку в двойном левом повороте. Коварен довольно поворот, где легко заблокировать левую переднюю покрышку. Что это произошло? И последовал еще дрифт после этого. Ну и Феттель меня тут же отогнал и опередил. На этом этапе, к сожалению, с Феррари нельзя было конкурировать никак, потому что у них намного бы выше скорость, чем у нас. После пистопа вышел я на предпоследнем месте, на последнем у нас был окон, у которого там были какие-то повреждения, похоже, еще и перейдем из-за чего он очень сильно довольно откатился и пошел по стратегии аж трех пистопов. Собственно, потом, в какой-то момент я вышел с пистопа, догнал Эриксона, который вышел передо мной, хотя до пистопа он был позади меня. Ну и у нас завязалась с ним борьба, где я его проходил, он меня контратаковал и так далее. Собственно, это такая стандартная у нас была борьба между... Ну в очередной борьбе Эриксон просто блокирует себе колесо на торможении, из-за чего мог бы терять в темпе, а тут же догоняет Сайенс, ну и смотрит сзади, за ожидая какой-то момент, опять же, ошибки чьей-то. Но я решаю Эриксон тут же опередить на торможении. Повезло, что там без какого-либо контакта обошлось, чуть рано нажимая на газ и... Чуть так срываюсь и заднююсь. Ну, точнее, контакт все-таки произошел, и я сломал переднее антикрыло. В принципе, Эриксу это не особо как-то помешало, потому что темп у него был. И либо у меня очень был плохой темп, что даже с поврежденным антикрылом он ехал довольно быстро. Ну, всякое может быть. По итогу наша последняя с ним борьба в Эске закончилась. Просто потому, что бок о бок мы не зашли в нее, и он просто оттормозился, из-за чего сразу же потерял две позиции. После этого Сайенс и Райкенен тут же на меня напали вместе. Сайенсу удалось меня опередить, но Райкенен нет. Ну, в принципе, окей. Чуть позже он пытается меня атаковать, собственно. Это произошло на второй прямой, мы поравнялись. Я решил даже раньше тормозиться, чтобы просто не влететь в Сайенса, из-за чего у Кими была очень плохая траектория, Он просто заходил по внутренней части из-за этого он улетел еще дальше. Собственно, я смог перекрасить траекторию и спокойно его опередить обратно. С Сайенсом мы разобрались уже с... Вдвоем с Кими на старфиничной прямой за счет ДРС и Слипстрима втроем вошли в первый поворот и по итогу просто оставили Сайенсов позади. И после этого у нас тут же выехала в ритуальной безопасности из-за того, что вроде кто-то сошел. Сайенс продолжил свои атаки на меня. Кими в этот момент уже отъезжал спокойно, ну, я ему не сопер на этом этапе в Мельбурне мы еще могли посоревноваться. Собственно, стартфиничная прямая, Сайенс уже прошел уже Перес. Который шел позади на своей Форс-Индии. Собственно, с Форс Индии тоже соревновался, у нас нет никаких шансов, поскольку на прямых у них очень большая скорость. Ну из-за чего перец суд же оторвался в какой-то момент. На 25-м круге у нас ходит Льюис Хэмилтон, и также выезжает машина безопасности. Но! В игре есть такой до сих пор момент: то что когда машина безопасности уезжает, то все боты начинают ехать очень медленно, вне зависимости от того, где они находятся. То есть, находятся ли они за лидером, то есть в группе или с лидером. Или уже где-то еще дальше. Чем по сути я воспользовался и получил очень большое преимущество по отношению к Сайенсу, из-за чего я не потерял свою позицию. Потому что когда я выехал в машину безопасности, я тоже подумал, то, что окей, это проблема, потому что мне тут же пройдут большая часть пилотлона а, на прямой. Но мне повезло, Сайенс на, притормозил, собрал там группу позиция небольшую, и за счет этого я там, ну, то отрыв 7 секунд под конец гонки, и за счет этого остался на девятом месте. Да, это хоть какие-то очки, хотя бы два очка. Ну и так да наблюдал за борьбой Райклина и Переса, мог в нее клиниться в теории, если был ближе, но все-таки, если бы, таковы. Ну вот. девятое место не такое уж плохое место, очковая зона, в принципе, неплохо. Самое главное хоть какие-то очки мы зарабатываем для своей команды. Гонк выигрывает, как обычно у нас. Вильямс, ну, собственно, здесь удивляться нечего. Тут, скорее всего. Просто бы стандартная заставка даже для Вильямса. То, что они выигрывают каждую гонку, как я говорил раньше. И выигрывает ее снова Лэнс Тролл. В принципе, неплохо начинает. так, сезон, две победы из двух. Сережки приезжает на втором месте. В принципе, Вильямс начинает уверенно учить сезон Также на третьем месте у нас приехал Леклер еще. То есть, после машины безопасности, Ботас имел вроде какие-то проблемы. То есть, у вообще какие-то проблемы прям в начале сезона возникают. В прошлом этапе они не финишировали вне очковой зоны, сейчас Льюис сошел, и Бота только финишировал, и то он не смог пройти Рено и Заубер, которых по идее он должен спокойно проходить. Ну, посмотрим, как у Мерседеса будет складываться сезон, потому что в данный момент все очень и очень печально. У Феррари, в принципе, намечается там на какой-то прогресс, но опять же небольшой, то есть у нас вот сошел Феттель из-за кого у нас была, собственно, виртуальная машина безопасности. То есть пока вот у Мерседеса и у Феррари какие-то большие проблемы. В принципе, урдбулл тоже этап не сдался, то есть там был кто-то вне очковой зоны из них. Но урдбулл хотя бы первый этап начался неплохо. Ну да ладно, все-таки я как-то забегаю слишком вперед на настолько... Второй этап я уже говорю, что ой, кто-то начал плохо, кто-то хорошо. Ну, посмотрим по следующим там 3-4 этапам. Там уже будет можно, так сказать, можно оценить, кто на что будет готов. В модификациях я беру то, что нам не приехало снова, не приехала нам маленькая модификация. Также смотрю сколько стоят там уже большие модификации, ну и прикину так по ресурсам, то что мне хватит сразу на три модификации, то есть это взять одну мелкую модификацию динамики, взять среднюю модификацию и взять еще модификацию в ДВС, небольшую на мощность, все-таки нам надо повышать мощность. И также износоустойчивость в ДВС, потому что износоустойчивость ДВС очень печально врено. чтобы вы понимали за два этапа двигатель износился на 40%. За два этапа, Карл. То есть, в теории, мне надо, блин, 10 дикселей за сезон поменять, чтобы доехать весь сезон. Ну, ну, ладно. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока.